вечер день и ночь не знаю что у тебя там тема сегодняшнего онлайн гадания таро 1 рас... онлайн гадания таро расклада потому что там все прям аж завизжали когда я это опять события ближайшего будущего и на что следует обратить внимание если вы хотите допустим этот вопрос тоже рассмотреть 1 2 3 4 выбирайте любое время в комментариях а поговорю с теми кому это интересно дорогие мои Напомню, есть у нас такие классные спонсоры, мы это все записываем в стриме, а спонсоры могут дополнительно задавать какой-либо уточняющий вопрос именно по раскладу, если что, у них есть какое-то такое преимущество. Поэтому давайте, да, и спонсоры у нас решают тему, но, видать, не сегодня. Поэтому, ладненько. Давайте. Спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Всем, вот всем, чем можете, в личку пишите, не в личку, не лайкайте, тоже поддерживайте. Вы же все равно посмотрели. Ладненько, давайте. Погнали. Сегодня у нас второй Покалипсис и вишневые лиловые сумерки. Но я не уверена, что я к ним но почему бы и нет. Давайте события ближайшего будущего. События ближайшего будущего. Да здравствуйте, кто загадал на красный вариант события вашего ближайшего будущего? События ближайшего будущего. знаете на что следует обратить внимание, на что следует стоит. очень сильно хорошо владеть собой дорогие мои здесь бы я бы сказала какое-то владение собой странненько очень сильно странненький расклад немножечко и здесь будет не по теме то есть события ближайшего будущего ну, давайте, ладненько, по теме, но немножко тогда попозже. То есть здесь больше сказано о самих людях, и как-то они будут действовать. То есть здесь тот вопрос, который мы изначально смотрели, немножечко будет затронут. На что, на что, на что? На что следует обратить внимание? Хм. Я бы сказала, давайте первое, что прям мне хотелось бы сказать, но это не главенствование такое, не, не основная такая, скажем, информация, но вот я бы хотела ее бы озвучить первой. Я бы сказала на тех людей, кто вам очень сильно дорог кто трогает ваше сердце, на тех людей, кто трогает вашу душу, трогает ваше сознание по полной, конкретно и тому подобное, кто именно вас трогает и затрагивает, либо на тех, кто вас затрагивает вообще. Но я бы сказала, по двойке чаш с рыцарем мечей с шестеркой чаш это те люди, которым вы испытываете все равно эмоции. Но здесь именно я бы сказала, это не первостепенно, первостепенно у нас луна. Я просто немножко сомневаюсь в трактовке вот здесь, поэтому я немножко луне пока не говорю. То есть рыцарь мечей, шестерка, чаш, двойка, чаш тех людей, кто у вас вызывает симпатию, приятные моменты, теплые чувства, кому вы просто, при, не знаю, прилагаете какие-то духовные, теплые, мягкие чувства и силы, я бы сказала, еще и силы. То есть кто вас очень сильно трогает? Возможно, даже если говорят очень сильно, порой больно. Давайте порой меча. Либо ведут себя некорректно. Здесь вот на людей обратите внимание и на свои также ощущения по отношению к ним. Вот. Давайте я хочу уточню просто. Здесь могут приходить шальные головокружительные идеи, события ближайшего будущего. Я бы здесь сказала, что события ближайшего будущего являетесь вы сами. То есть вы сами будете как неким событием, фейерверком, который будет себя очень сильно адекватно вести, с пониманием идти к цели. Это вот то же самое, что вот как леса курочку подметила, а вот она вот ей пофиг на каких-то людей, она вот сожрет свое. И вот здесь какой-то такой момент, то есть события ближайшего будущего не являются какие, я бы сказала бы мысли, а то, что вы будете делать. У нас шестерка жертвов и маг падает узом мечей. Да, здесь то есть события ближайшего будущего, то есть у вас будут какие-то мысли, которые вас там сделают магом сия, этого и тому подобное. Но я бы здесь все равно бы немножко в, в тексте сказала, что события ближайшего в будущем влияетесь будете сами вы все равно у нас королева пентаклей я просто посмотрела какую-то основу, то есть на самом деле вы будете как-то действовать классно и тому подобное. Нет, с вами некоторые просто будут не соглашаться, с вами будут считать, что вы неправильно как-то делаете, либо как-то вот именно какую-то свою цель преследуете и особо некорректную. Но здесь я бы сказала, взвешенные какие-то более-менее людей решения, и просто вы будете действовать как-то поэтапно. Вот именно ваши действия и есть, будут э, ключевыми какими-то событиями в вашей жизни. Ваши действия и ваше понимание, ваше одержание победы над чем-либо, ваша продемонстрация каких-либо своих же навыков, это и будет событием ближайшего будущего, сами вы, поэтому я и так сказала. То есть да, Туз Мечей, это можно сказать там типа мысли, но все равно я вот, все равно вот я склоняюсь к королеве пентаклей, основа, очень сильно стабильно. Вы понимаете, что вы будете делать. То есть по семерке жезлов, несмотря ни на что, отпихивать всех там недругов, там не союзников и тому подобное. Также вы можете идти у самого себя, я бы сказала, даже на поводу. Но вы будете делать это достаточно э, взвешенно. Я вот я, я вот даже немножко вот, дьявол, я бы сказала, даже в положительном даже ключе. Потому что у нас очень сильные тут и туз мечи, и мака и шестерка жезлов. Но здесь, возможно, вы какие-то какие примете решения и действия просто потому, что вас как-то вынудило и вы больше не хотите с чем-либо мириться, вы выйти из каких-то своих дебрей своего головного мозга по восьмерке мечей с влюбленными четверки пентаклей двойка пентаклей, то есть ваши какие-то решения, вы являетесь событием вашего ближайшего будущего, ваши решения, ваши мысли, ваши действия, ваша позыв в мир. То есть я и говорю, события ближайшего будущего вы сами. Первый раз, когда позиция, у меня события ближайшего будущего, когда вот именно, от, не то что от людей зависит, а именно конкретно я хочу указать на вас, что вы являетесь большим событием. Но обычно как поддержка. Ну когда вот какой-то такой момент поддержки, обычно карта либо как поддержка, соответственно это позиция поддержки. Либо очень сильно навешивают ответственность за следующие какие-то шаги. И просто карты немножко, возможно, предупреждаются о чем-либо, что вы можете что-то сделать. Вот. Поэтому вот здесь какого-то выбора у кого-то просто не будет. Немножко хочется выйти из восьмерки мечей, с влюбленную четверкой Пентаклей, двойкой Пентаклей. Возможно, откажетесь от чего-то. Тоже я могла бы сказать. Но я бы сказала больше здесь как выход. Ну, давайте, на что обратить внимание, на какие-то какие свои внутренние больше подсказки и позывы. Давайте немножко в таком контексте, все равно. Ну, давайте еще раз: okay, еще раз: да, то, что вы, вам вот то, что вам хочется, то, что вам, вы, вы чувствуете, то, что вы как-то предполагаете. Вот здесь немножечко вот Луну, я бы в сочетании даже с верховной жрицей, немножечко я бы ее пере переплела вот здесь, в этом раскладе. Если, соответственно, исходя из такого момента, то Луна немножечко, я бы сказала, здесь не на тайные страхи и желания и тому подобное. Я дополнила просто Луну, восьмерку жезлов, девятка чаш. То, что вам хочется сделать, то на какие-то свои чувства, эмоции, что вам приятно и тому подобное. Возможно, на людей, с кем вам приятно. По двойке чаши, шестерки чаш с рыцарем мечей. То есть здесь возможно также обратить внимание на свои чувства по отношению к другому человеку. Либо чисто на других людей. Вот. Либо то, что человек дарит. Но здесь нет. Здесь именно Луна э, по отношению к самому человеку. То есть Луна это не конкретный какой-то персонаж здесь. Кон когда конкретный персонаж, он исходит первым. Поэтому надо обращать вот именно вот на людей, которых это. Я же сказала, что это не первостепенная будет информация. Поэтому, дорогие мои, я все-все вот говорю. Просто нам слушать. Вот, но здесь, возможно, какие-то внутренние все-таки подсказки, я бы сказала, немножко бы я приплюсовала верховную жрицу, не на интуицию, а внутренние какие-то подсказки, куда вам хочется идти, куда вам, куда, где вам лучше. Обращайте вот именно на какое-то такое глубинное знание, понимание всего на свете. Не знаю. Вот, короче, как так. Да. Ну, просто обычно, как бы, эта верховная жрица приплюсовывается. -при -при -при -при -при -при -при Но здесь она ума. Здесь она такая классная. А верховная жрица мне в этой колодне очень. Похищенная дама. Типа, испытавшаяся на свете. Типа. Вот. Ну, короче, я бы сказала больше какая-то такая... Да. Давайте дальше. Ну, какой-то такой момент у нас классный, классенький. Прям класснючий. Давайте фиолетовый. Все. Давайте. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. События ближайшего будущего. На что следует обратить... И на что следует обратить внимание. События ближайшего будущего. пойдет. Может танцевать будете, и на что следует обратить внимание, здесь вам надо конкретно, да, обращать внимание на то, что здесь выпадет, именно на что следует обратить внимание, вам конкретно надо это внимание обратить, для некоторых, ладно, тройка жезлов, рост, движуха и тому подобное, я сказал, рыцарь мечей, двойка чаш. События ближайшего будущего. Ёшкин, Матрешкин. Ретроградная Венера тоже может здесь присутствовать. <laughs> Ладно, дорогие мои, ну вы будете вот как в Тайфун. У вас будут какие-то такие события. Здесь могут проигрываться выход из-под какого-то контроля. Дорогие мои, возможно, если... Давайте так. Будем кто-то путать здесь, значит. Все, все вместе будем путать. Работа, дом, работа, любовь. Я бы сказала немножко в контексте таком, то есть здесь вот как вот, вот, вот, вот тигрица-левица, вот кто здесь, вот да, события ближайшего будущего – это выход из-под какого-то контроля, это какие-то специфические ситуации, я бы сказала. Возможно, рисковатые, возможно, какие-то встречи с кем-либо. То есть здесь тоже могут проигрываться по рыцарю, по двойке. То есть какая-то молниеносность каких-то, я бы сказала, действий. Силы, колесницы, королевы чаш. Тут как немножко выход из под контроля. Вроде все в норму, вроде все в гору, но кто-то просто как-нибудь. Да, у нас придет пятерка Пентаклей, у нас Пус пентакли Пентаклей здесь. и королевы Пентаклей. Так, пятерка, туз, королева, влюбленная, семерочка. Давайте так, если кто здесь как бы ищет какую-то свою любовь, либо в каких-то таких интересных будораживающих отношениях, потому что здесь я бы немного сказала в другом каком-то контексте, пятерка Пентакли, туз и королева Пентакли. То есть здесь я, я бы сказал да для определенного какого-то круга лиц. То есть, смотрите, здесь для таких интересных дам, которые очень сильно эмоциональны, очень сильно не могут как-то контролировать какие-то вещи внутренние, позывы и тому подобное, вот какой-то внутренний, не то что выход из-под контроля может идти, может с вами случиться какая-то с кем-то связь, возможно, с кем-то какое-то влечение тоже может произойти. Вы, вы, вы, вы, возможно, на какие-то свои какие-то попадки, хотелки больше будете акцентировать внимание на ближайшем, ближайшем будущем. Просто на самой себе, на своих чувствах, на своих же ощущениях. Возможно, это также будет вызвано каким-то вашим человеком, вашим каким-то партнером, особенно, возможно, диалог между вами. Двойка, кстати, двойка чаш здесь подразумевает даже диалог именно по книге к этой, к второму апокалипсису. То есть, возможно, некий, некий, так, возможно, вам кто-то скажет, то есть не обязательно ваш любимый человек, но, возможно, просто кто-то вам, как правду, матку резанет, и вот все, и пошла, пошла она по левой, по правой. Разбушевание, да. Ну, давайте еще. Не, все равно задумайтесь, не, со, не, не совсем, все равно задумайтесь. То есть здесь какие-то, возможно, кто-то, пор, если порысили по и по двойке мечей. Я бы не сказала, что вы здесь замкнетесь, наоборот, у... Ммм, а мечей. А еще короля пентакля, если есть тусы и пятерка. Да, возможно, некоторые люди, кстати, задумаются на ближайшее будущее и по поводу себя, и будут себя как-то реализовывать. Здесь тоже могут как-то вот перенаправиться, я бы сказала, даже с королевы чаши до королевы пентаклей. То есть под какими-то эгидами у меня там, допустим, очень сильно мало чего-то, я хочу большего, я хочу быть вот такой-то, такой-то, такой-то, такой-то женщиной, чтобы у меня было все, чтобы и тому подобное. Здесь могут, я бы сказала, как-то подзадуматься над этим. То есть стать какой-то другой личностью, немножко поменять себя, свое мировоззрение, свою какую-то тактику в этом мире. Здесь тоже может какой-то и, и идти такой момент. Также по тройке мечей, по рыцарю и по двоечке чаш, я бы здесь сказала, в ближайшем будущем некий рост, не какой-то, возможно, даже превосходство над кем-то, либо над чем-то. Либо в чем то Тупо, тупо в чем то допустим, в какой-то своей... В карьере, допустим, просто превосходство над кем-то. Не могу сказать, что над вами. Вот, вот здесь не могу сказать: у нас сила так в начале так выпала, и причем под ней королевы чаш. Не могу сказать, что над вами то есть какое-то превосходство, а вы как-то будете превосходить кого-то. Некоторые люди хотят как-то перейти в какой-то ступени, стать каким-то другим человеком, более стабильным, более понимающим, принимающим и тому подобное. Возможно, какая-то стать определенно. А некоторые женщины у нас захотят как-то вот изменить больше жизни как-то к лучшему с помощью... С помощью, с помощью упорного труда по семерке пентаклей и принятия всего на свете, что происходит в ее жизни. То есть, вот, возможно, в его жизни. Я здесь, пожалуйста, акцент не делаю. Она моя и тому подобное. Ну, чуть-чуть, давайте так. Здесь какая-то все равно идет перестроечка. Вот, перестройка людей, вот именно события ближайшего будущего. Это как в Джанго играете, да, и перестраиваете, и тому подобное, и дальше строитесь. Возможно, просто полностью не хотите играть, полностью захотите в другое. Здесь немножечко внутренняя какая-то, внутренняя, больше внутренняя перестройка. И внутренние решения, и понимание того, как мне сейчас надо сделать и что. Как мне, лучше, как мне сейчас надо сделать, и как бы я хотела. Здесь вот я бы сказала, вот события ближайшего будущего больше как-то на внутреннем будет отображаться, на внешнем тоже. Но здесь я бы сказала, что-то от первого хватит, именно по, что вы как бы события воткнете. Но ну, я бы больше бы сказала, что здесь какая-то перестройка. Возможно, развал, развал СССР вот здесь пройдет. Ладно, пятерка чаш. Правосудие, на что обратить внимание. Ну, я бы сказала, ну, давайте я уточню. У нас пятерка чаш, суд э, и у нас солнце. Ну, немножечко бы не сказала бы. В таком контексте по сочетанию страшно суд, пятерка жезла, семерка чаш, десятка пентаклей. Хм, ну, я бы здесь немножечко в контексте выбора бы сказала, даже в таком. Пятерка, страшно пятерка жезлов. Здесь у нас еще и силы, там колесниц, все дела, и как справляется сам человек. Я бы сказала здесь на то, какими методами вы выходите из жизненных ситуаций. Просто обратите на методы. Как вам надо поступать? Ну, давайте сейчас, сейчас по-нормальнее скажу. я бы все равно здесь была, в, в контексте выбора м, дала бы не то, что на что стоит обратить, там, следует обратить обязательно внимание, я бы здесь в контексте выбора, на, на что вы опираетесь, на что вы опираетесь по жизни, раз, на что вы упоры, какими вы методами действуете и что вы делаете для достижения своих собственных каких-то целей. И вообще, как вы проживаете сами жизнь, пожалуйста, Обратите, обратите пожалуйста, внимание, да, какими целями и какими путями вы достигаете чего-либо, и как вы проходите какие-то свои какие-то ужасные ужасненькие моменты в вашей жизни, как вы с этим справляетесь? Просто задумайтесь, стоит ли вам там плакать, орать и тому подобное что-то делать и буйствовать. Ну, я бы сказала, знать о себе побольше, был бы вообще бы в кайф. Ну, то есть знание себя и знание каких-то э, своих каких-то вещей, то есть своих косяков, своих плохих и негативных сторонах. Вот здесь я бы сказала больше. Давайте в таком контексте, окей. Okay. Здесь я бы сказала, обратите ваше внимание на вас на, э, вас, на самих себя, но при этом как вы выходите, как вы справляетесь с трудностями. И я бы сделала бы немножко упор на том, чтобы стоит как бы исследовать свою какую-то внутреннюю природу и какое-то, чтобы легче справляться с какими-то проблемными ситуациями, а не ходить по кругу до да около. Вот здесь вот немножко даже в таком контексте, наверное, поучения я бы сказала, но извините, я учить никого не хочу, просто с сортом семерочка чаш, прям десяточка пентаклей, прям мак упал, а с пятеркой чаша упал страшный суд, пятерка жезлов и опять дьявол у нас, то есть ни к селу, ни к городу. Я бы сказала, обратите внимание на свою какую-то некую природу. У нас просто еще сила там выше крыши. Возможно, также на методы, которые вы действуете, как вы действуете в разных каких-то ситуациях. Я бы могла бы сказать бы также Немножко методы. В плане у нас мага, пятерки жезлов. для, возможно, брания своей жизни под контроль, к чему вы приходите, возможно, какие-то психологические давки давления вы приходите к тому, чтобы добиваться своего. Здесь немного взгляните на свое собственное какое-то отражение, я бы сказала, немножко в таком контексте понимания, имейте, пожалуйста, понимание того, кто вы есть на самом деле, почему вы действуете в той или иной ситуации именно так. Я бы не сказала тут обратить внимание на психологию, нет, но здесь больше как на себя. Также, возможно, как вы действуете в кризисные моменты по пятерке жезлов, пятерка э -э, чаши и страшный суд и дьявол. Не на свою жизнь, почему мне это дано, нет, я бы здесь не сказала. Просто солнце по семерке чаши, по десятке пентаклей и по магу. Информация здесь очень сильно решает большое количество знаний информация информации о самом себе, о своей природе и тому подобное. Очень-очень решает. Вам будет легче выходить из ситуации, если вам сложно как-то самой собой справиться, либо с самим собой. Зная себя самого, очень будет легче справляться со всеми жизненными какими-то трудностями. Поэтому вот, короче, какой-то такой момент. <свят> ну да, можно сказать самоанализ и принять себя плюсах и минусах. Да, можно, можно, можно, можно. Пятерки жезлов не совсем, но нормально. Тоже пойдет как со -с -с совет. Вот, то есть вот какой-то такой момент. Может вы что-то не хотите тогда принимать больше? То есть, то, что, наше, обратить внимание на что вы не хотите принимать себе. Вот, ну вот какой-то такой момент. Но именно знание – сила. И здесь, бы я бы сказала, Солнце отличается, кстати, от других вещей в том, в том контексте, что Солнце – это освещение всех знаний и тому подобное. То есть Луна – это больше какое-то интуитивное знание, все равно интуитивное, я бы сказала, какие-то таинства и тому подобное, а Солнце – это многоявное. И это докапывание до сути, это освещение всего. И именно в таком контексте тут колода, именно освещение каких-то вопросов. Я бы сказала немножко даже в таком контексте. Но при этом, я на, на теневые, да. Но при этом я бы сказала все равно на методы решений. Потому что пятерка чаш, потом пятерка жезлов. Балками махаются. Потом страшный суд. Плохо хотим выйти из какого-то какофонии. А потом дьявол, а потом обратно. А потом обратно. И это когда-то какой-то круг. А там под солнцем... Выпала семерка чая, семерка чаш десятка пентаклей. Потом маг. То есть все равно знание какая-никакая. Здесь немножко все равно семерка чаш не в контексте каких-то мечты и грез. Больше обращать тогда мечты на грезы и что они могут вам дать. Не по семерки пентаклей, ой, по семерке чаши, по, по десятке пентаклей. На решение все равно каких-либо проблем. Одни просто мечтают, а другие с, рубят с плеча. Ну почему-то те, которые мечтают и которые понимают, о чем они мечтают, больше выиграют, нежели те, кто вот, вот бьет палками и страдает. Мечтатели, давайте, мечтатели, сказал, Позиция для мечтателей. Ладненько. Так, ну, ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на зеленую, желтую, как угодно, свечу. Как ее только не называют. События ближайшего будущего, на что следует обратить внимание. Давайте, события ближайшего будущего. События ближайшего будущего. События ближайшего будущего. И на что следует обратить внимание? Какая-то такая неправильная позиция. Тройка жезлов, четверка жезлов, король пентаклей. События ближайшего будущего. Сейчас у нас ручки сременничку. у нас они. Вау. И я тут присела немножко. Здесь врывание людей в вашу жизнь. Врывание просто вот, вот ни с того ни с сего «Алло, привет!», ни с того ни сего «Я тут!». Дорогие мои, здесь врывание других людей, когда у вас прям все стабильненько, когда у вас все хорошо, когда вроде все наладилось у кого-то, возможно, в контексте Двойка пентаклей, Тройка Жезлов и Четверки Жезлов. Просто врывание у вас каких-то людей, не знаю, замечания какие-то. «Далё, я тут, привет, там, влюбленность, друг, да, какая-то такая левая-правая». «Левая-правая» — почему «Брыцарь мечей» с «Девяточкой Жезлов» не особо влюбленность такая классная?» возможно, просто как неподготовленные какие-то события в вашей жизни. Возможно, не знаю, прошлый, нынешний, бывший, будущий. Ал ⁇ привет, как дела? И тут у нас король Пентакли на следует, Здесь здесь врывание в ваше пространство других людей. Их слова, их намеки, их выражения. Вот, не знаю, возможно, это наоборот вас как-то подбодрит и вам даст, придаст сил, да, допустим, как некий момент взаимодействие, если вы взаимодействуете с народом, либо с людьми, которые вам что-то дают. То есть, возможно, какие-то их слова и изречения просто в вас выстрелили до такой степени, что... В принципе, вы будете так стабильны. Здесь я бы могла бы сказать, вот какое-то колесо прямо вот здесь. Вот именно. Тройка жезлов там классненько, Все у нас все идет, движуха идет. Четверка жезлов. Все классно. Все классно. Все здорово. Мне все нравится. Тут у нас срывается рыцарь мечей. Потом идет рыцарь чаш. Потом обратно в девятку жезлов, в восьмерка жезлов, и под четверкой вот эту сейчас жезлов происходит. И, и под тройкой жезлов у нас происходит двойка Пентаклей, то есть какое-то врывание из-под тишка в кишку и тому подобное от других людей мнений не знаю, разговоров, поводов, встреч возможно, какие-то встречи внезапные. Он! он Что же он тут делает? Там все дела. Короче, король Пентакли, обратите внимание, ну, здесь ладно, окей, если это не касаемо, допустим, тоже скажу, то есть на мужика, да, здесь на людей уже, вот чисто на людей, возможно, на какие-то свои качества, которые у вас, возможно, меньше проявляются, либо нужны в данный момент, э -э, тоже может указать какие-то портреты дворовые, там, потом, карты двора, простите, если режет вслух. Вот. Мир, колесо. Мир, колесо, май. Труд, труд, май. Как это? Как труд, май и что-то еще. Мир, труд, май. Вот здесь, вот. Мир, труд, май. Вот здесь это Король Пентакль, колесо, мир. Мир, труд, май. На, на полной серьезе, прям реально прям подходит. Классно вообще. Здорово. Да, здесь если в контексте то есть вас самих то э, обратите внимание на то что вы можете дать именно в этот период этот вы именно этот шанс потому что в принципе здесь у кого-то очень сильно очень сильно хорошая стабильность хороший, стабильная я ща гляну я ща гляну давайте всем одарено немножечко мы Добавим, да, я бы сказала, да, о, королева мечей, э, дорогие, да, императрица. У кого-то э, вот именно в этот период какой-то, как, как, когда вообще-то смотрите? Не знаю, может, вы немножко позже будете смотреть, не знаю, раньше, когда угодно. То есть, в этот период, как раз-таки, это самый лайтовый, самый крутой для вас период, когда вы можете вырасти, когда вы можете чему-то научиться, что-то понять, а возможно, кому-то что-то дать вот здесь в короле в короля пентаклей я бы сказала обратите внимание на самих себя и что вы можете дать миру, потому что сейчас самое время у кого-то что-то делать, решать и тому подобное, но здесь по четверке пентаклей только чем, конечно же, вы владеете то есть вы из пустого там, вот я я, я нарисую вам звезду и вот она только нарисовала, а еще звезда не готова давайте без этого, то есть что вы можете дать, давайте в мир по полной потому что это какое-то ваше время дорогие мои люди, у вас и как бы мозгов хватает здесь а возможно, вы кого-то будете натаскивать, кого-то будете поучать, изучать и тому подобное тоже по пажу мечей, королеву мечей императрица. Может, вы кому-то чего-то можете дать очень сильно, нужно и стабильно, либо вам в ответ тоже можно, я бы сказала так, чего-то научить и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, больше короля Пентакли врубаем, одабриваем всех, в чем только можно. Вот здесь обратите внимание на то, что вы можете дать миру, дать Вселенной, дать вот именно то, что, конечно же, имеете. Обращайте на это внимание по четверке Пентакли. Вот, вот что-то имеешь хотя бы вот сейчас. Вот то и давай. Не переживай. Все нормально. Давай. Давай. Давай вперед с песней. Я бы сказала так. Возможно, на тех людей, кто играет в вашу жизнь определенную конкретную роль, то есть конкретно рядом с вами. Тоже, возможно, фи насчет финансовой какой-то деятельности, обратите внимание на то, какие-то финансовые, куда вы вкладываете, да, там. Нет, я бы сказала, что здесь храните. Сколько у вас денег? Сколько у вас денег? Обратите, пожалуйста, на это внимание. Поэтому вот, если в каком-то таком контексте, но больше отдавайте мир. Это прям вот именно самое время. По всем одарённой пожу королеве мечей, пожу мечей, королеве мечей, императрице. Это самое время, самое лучшее. То есть, если кто-то вам обратился, вот давайте. Точку, конечно, вы имеете, еще раз говорю, потому что нет. Не выдумываем. Давайте, дорогие мои. Хотя я не думаю, что здесь выдумывают просто. Ну ладно, врывание в вашу жизнь, возможно... Да, все равно я вам сказала, даже врывание в вашу жизнь, вливание в вашу жизнь, возможно, какие-то, если по рыцарям, по рыцарям, то какие-то встречи, свидания, перелеты, переезды тоже могут быть. То есть, почему бы, собственно, и нет, у нас рыцари тоже отвечают за передвижение в пространстве времени. То есть какие-то вдруг незапамятные, да, там куда-то прям приспичило поехать. Тоже могу предположить. То есть, не касаемо людей, а касаемо именно вас, самих, ваших же передвижений по рыцарям мечей, по рыцарям чаш, там потом. Вот я придумала, что мне надо сделать. Я это очень сильно хочу. И пошла. Короче, даже если вот вот все сгорит, <свят> даже если все не так, я все равно пойду. То есть, возможно, какие-то такие вещи с вами произойдут. То есть, вы сами будете здесь, вы сами будете вруваться, вы сами что-то будете вот, да, под эгидой того, что надо дать, давать. <свят> вот. Нужно поделиться знаниями, дам. Да, да, да, здесь кому-то очень сильно, да. Ну, возможно, да, каким-то своим мнением. Ну, здесь прям знание не сказано, вот поделитесь то, чем умеете. Все-таки. Знание немножечко в контексте короля мечей. Король Пентакли немножко тем, что мы имеем, то, что мы можем как-то потрогать, пощупать тому подобное, себя подарить, да, мужику? Но здесь, здесь кто чем богат, поэтому я и сказала, потом всем одаренно, я уточнила, то есть все равно здесь по пажу и по королеве, то есть знания, да, здесь присутствуют. Но это не основное, то есть у кого-то другое, то есть кто-то дать, может, не знаю, может, деньги на, не знаю, какой-то приют тоже такой может проигрывать, почему бы нет. Они же имеют это, имеют все. Вопрос в, в, в, в ставке гладкий, поэтому, да. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Интересно, захватывающая драма. Прям вообще, мне, мне понравился, мне понравился расклад. Хотя к вишнём не приятно. Ладненько, давайте. Прям прикольно. Все давайте. Дальше. Здравствуйте, кто выбрал. голубенький, легенький, вариант, надеюсь, легенький, такой веселый, хороший и тому подобное. А события вашего ближайшего будущего. На что следует обратить? И стоит, ли... а, и стоит ли обратить на это внимание? И стоит ли что у нас? Да, стоит ли обратить внимание? Так, события ближайшего будущего. Рыцарь чаш. Предложение реклама и тому подобное. Кто здесь что? Пятерка чаш. Луна. Ёпта же, как мне трактовать? Солнце и туз жезлов. ланенько. Внутренние больше, я бы сказала, события ближайшего будущего. Не очень хороший контекст пятерки Чаш в таком контексте Вообще не айс Дорогие мои, а кто выбрал этот вариант, я не знаю, я не знаю, если вы вам море по, по, по колено и э, по плечу, и вам без разницы, что по плечу, то нормально. Интроверты, держитесь. Я бы сказала, вот от вашего вот спецтакля и сила. Здесь понятно, к чему сила. Ох, шестерка и страшны суты, шестерка чаш. Привести надо. Давайте обратить внимание. Начну. Надо кому-то себя очень сильно привести привез... в порядок. Это раз. Возможно, гардероб, возможно, себя. И на это очень сильно как-то надо обратить внимание. Возможно, что-то прикупить. Либо что-то что-то что что купить, что очень сильно ну хотелось, да? <с> Но ну, космос стоило, да? Ладненько, дорогие мои. Но ну, вот здесь вот именно обратите внимание на свои внутренние силы, на свою внутреннюю также поддержку. И это возможно... Здесь будут касаемо, Но ну, здесь выпало не очень сильно офигительная позиция но Са самая такая ладненько давайте на, на самом деле обновите там свой гардероб как-то на, на себя со стороны посмотрите то есть полностью как-то внешку И это раз второй момент обратите внимание на свое внутреннее состояние также Возможно, просто поддерживайте его более-менее в норме. Старайтесь под какими-то эгидами судьбы не судьбы просто держать себя в стабильности, в хорошем понимании, в хорошем, в добром здравии. Давайте так, в добром здравии, поверьте. Башня под конец — это доброе здравие. Кому-то надо очень сильно, потому что тузом по луне, по пятерке. Давайте, что за башней следует? Королева Пентагра. Двойка мечей. Двойка чаш и шестерка мечей с восьмеркой. И с десяткой жезлов. Дорогие мои, я бы не сказала, что здесь очень какие-то будут приятные неожиданности. Здесь, скорее всего, особо, не особо приятные неожиданности будут. Вот, не особенько приятно, и, возможно, тех людей, которых вы уже потеряли, либо их объявление, либо их сказание во что-то, адрес, либо что-то такое. А вот, слышь, вот у меня накипело, здесь, возможно, какое-то разъяснение каких-то чувств и очень сильно не на добротной ноте по рыцарю чаш, пятерка чаши в луне с башней. Кто с жезлов солнца. То есть здесь кто-то, возможно, вам признается в том, что вот накипело. Возможно, кто-то сорвет на вас какую-то злобу, обиду. Кто-то какую-то вот какую-то такую бякушку вам скажет. А люди тут призадумываются и будут об этом думать. Это такое развитие событий наиболее вероятное. Задуматься, примут и будут как-то работать, возможно, над собой. Либо какое-то... Да, и просто кто-то, возможно, какое-то замечание вам скажет, вот, вот, вот, вот, не знаю, это то же самое, вот когда в фильмах, да, говорят, вот вы, вы немножечко, а, вот, вот, был фильм, недавно смотрел «Турецкий для начинающих», там женщина постоянно всегда говорила, что она молодая, что она похожа на дочь, а ни одного возраста на самом деле вообще не так. И она потом это через какой-то момент типа с, типа с мальчиком, а он сказал, плати мне бабки. И она поняла, что она как бы будет с ним из, ну, за счет денег. И здесь какое-то осознание ей пришло, что она уже не девочка. Это, и здесь какие-то заблуждения были у женщины по поводу себя и своего возраста и просто открытие каких-то глаз. Вот здесь тоже может проигрываться некое заблуждение, возможно, ваше личное, которое там приводило не приведет к какому-то коллапсу. То есть какие-то заблуждения, какие-то вещи, какие-то страдания. Давайте так, здесь могут просто разрушиться. И вы просто будете работать там над собой, над своим восприятием, над своим пониманием мира, на то, что вам надо, на то, что вам необходимо. Возможно, вы с кем-то разрушите какие-то отношения. Что-то быстро говорю. И будете также работать все равно над собой, над какими-то своими мечтами. Возможно, просто разрушите вот то, что вот накипело у вас по отношению, к, к кому-либо. Либо к миру. Это то же самое, что вы идете, на... прооретесь и потругайте дерево, все у вас будет хорошо. Вот какую-то катастрофу, я бы сказала, немножко переживут здесь люди, не очень сильно приятно. Возможно, лично у вас либо кто-то по отношению к вам Возможно, каких-то далеких, либо прошедших и тому подобное. Потому что здесь пятерка, э, чаш, э, здесь немножко в контексте э, смертушки, сказано, на полном серьезе. То есть, возможно, какое-то прорывание с кем-то тоже, тут тоже может отыгрываться. То есть, вы с кем-то порвете, вы с кем-то разорвете какие-то связи и тому подобное. Вас это просто за -за -за -за -задерет. задерет. Задерет до такой степени, что вот прям невозможно жить. Возможно, кто-то, кто-то, кто-то... Но я бы не сказала, как то с работы будет. То есть, возможно, какое-то увольнение тоже в таком-каком-то контексте, если в плане каком-то денежном и тому подобное. Но здесь немножко маленько, маленький, вот такой перегиб палки. Давайте так. Микро-микро, катастрофа, да, да, да, какая-то катастрофа. Поэтому, дорогие мои. А, Какая-то такая мини-катастрофа, которая вот вот вот вот вот вот вот вот вот Но это неплохо, дорогие мои. Вот, вот здесь я бы все равно бы сказала, то есть я по итогу посмотрела, 8 часов, десяточка жезлов, ну, не то, что не убивать, сделать нас сильнее. Все, я, что... я единственное это могу сказать. Вы куда-то углубитесь просто. Вы просто куда-то углубитесь. У меня вчера такая же позиция была, она похожа, но именно концовка из этой. <смех> Концовка из этой под конец Вот это очень сильно похоже То есть по семерке, чаша по десятке пентаклей Возможно, кто-то здесь заблуждался по какому-либо то поводу Либо по своему собственному Здесь могут быть реальные заблуждения И Здесь да Возможно, люди, кто-то там обозлится, да, там бывший какой-то, какой-то левый чувак и тому подобное скажет, и у вас перевернет просто сознание мира и тому подобное, «А, извините, а вот так вот надо было, да? А я не знала. Ну, вот здесь какой-то такой момент. Микротрещина, ну, смотря как вы к этой трещине, конечно же, отнесете, потому что из исп... Поэтому я им вначале сказала, э, в трезвом уме и твердой памяти быть. Возможно, некие э, вещи, которые вам сделают также Либо вы. Возможно, какие-то ваши предчувствия могут, какие-то негативные предчувствия могут как-то отыграться в вашей жизни. Тут тоже может произойти. Но это давайте, это такая психосоматика, не буду я ее особо говорить, но все равно. Ну, все равно здесь у нас Луна с пятерочкой часть, да с Рыцарем, да с Солнцем просто у нас. Поэтому я и говорю так. То есть, возможно, о чем-то люди знают, как к чему-то что-то идет, и просто как-то вот-вот-вот действует, как вот, не знаю, под эгидой своих эмоций все. И на корню могут срубить все. Поэтому вот здесь я бы сказала: вот, чисто только из-за солнца. Так бы не сказала бы. Такая вот, ну, такая осторожнее, осторожнее будьте, если вы эту позицию, если, пожалуйста, не отыграется, и и хорошо. Для кого-то. А, вот, значит, не ваш. <с> значит, и не надо. Поэтому вот. Дорогие мои, все, я вот по-другому как-то, я вот как я вроде как-то все сказала. Да, то есть по башне вы тут немножечко разрушите и по Луне, просто Луна и в башню, потом Королеву Пентакли и в двойке мечей. То есть вы будете вот знание, понимание, как надо, что надо и какие надо силы, куда надо их вложить, я бы сказала. В какие мысли, в какое понимание, в какое э, именно будет, я бы не сказала четкое понимание, вы будете как вот знать. Будете больше дел делать, возможно. Также могу сказать по королеве Пентаклей. Возможно, станете и мудрее. Вот я и говорю: вот какая-то вчерашняя позиция прям вот конкретно вот эта. Может, станете очень сильно мудрее умнее и вырастите, тоже, вот как-то вот как-то. тоже могу сказать в таком, в таком контексте. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, вот такая вещь пишите проигрался не проигрался очень сильно интересно Ланьика дорогие мои спасибо за лайки за комментарии за теплые слова и поддержку канала всеми медами поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока пока